И всем привет! С вами Скайзакид. Это уже вторая часть прохождения карты Отражение, часть 2. Ой, чё, всё, что? Ну, опять ну, не дают людям поспать. А? И снова всем привет! И это уже вторая карта. Приятного прохождения и поставьте на нормально, будьте не Так, нам нужно в корпорацию net. doc. Что там Что мы там забыли? Мне звонила твоя сестра, она была вся нервная и сказала только приходите быстрее. Ну что ж, тогда вперед, следите, по факелом. Садся. Папам. Папам все бежим вот так вот так вот и так и так вот так вот еще вот так и так вот так вот что здесь вниз тадам быстрее иди что лошадь что ли Чёрт, нас засекли. Валим через окно. Охуй, а ничего у вас не выйдет. Женя, осторожно. Прыгаем на грузовик. А это грузовик. Эх, эх, эх, эх. Я знал, что у меня не получится. Это грузиви. Грузовик, да? Офигеть, люди. Вы. Били грузовики, два внутарь бицепту. Что, ой, -ой, ой за что я поснажал Так, теперь мы на скаде. нужно выходить только тихо. Так. Эх. Я понимаю, что надо выходить, но это вас ничего не смущает, люди? Она должна была открыться каким-то лешим. Но леший этого не одобрил. Да что же ты будешь делать-то? Дженни, давай прыгай. Нет, я не хочу прыгать. Я сказал, не хочу. В кабинету Шипальда, какого-то оленя. Че? Вы прибыли. Да, все-таки быстро я пробиваюсь, Так, что будем делать? Опять подписываться? Кет, okay, а что ты тут делаешь, Адам? Ты не погиб? Как? Объясню потом. Сначала скажи, где Шипа... шипальт Я сама не знаю. Когда я пришла, его уже не было. Странно. Коди предупредил, что э, его, что мы придем, он, ну, о... ой, блин, он не, он не мог уйти сам, ведь посылка у нас что какая посылка что это чемодан коди сказал что в нем э значит его похитили получается что так надо срочно найти его я задание, и ты беги вперед его квартире встречаемся около парковки через два часа хорошо вперед а мне что делать оставайся здесь и если кто придет э говорит что он дома если что, Дженни перехватит этого человека. Следите, по-факе вам. А чё? БФА. И так, я продолжаю. Мне звонил человек. Ты мистер Шипальт? Где вы? Так, мистер Шипальт. Сюда все, таки надо сходить. Ага, сходил бы я. Похоже тут его нет. Что ж, время у меня есть еще есть. Пробегусь по городу. Должно быть это служебный выход. Не останавливайтесь, пойдите. Вот так вот. Осторожные ядовитые отходы. Какие ядовитые отходы? Ты о чем? Ой -ой -ой -ой. Ну, в общем-то.. Все, можно забираться я думаю <смех> <смех> <смех> опять по красной опять паркур это как-то состоит на паркуре на одном паркуре а еще на том чтобы ломать все все все все я понимаю, что это весело, конечно, что надо все таки забирать. Я не спорю, шахматы тут заодно играем. Это, конечно, весело, это тоже хорошо. Но я, конечно, понимаю, да. Но нам надо... Блин, вот почему это, кажется, стоит только на паркуре? Можно было там какие-нибудь задания. Ну, паркура. Карта хороша, но я паркур как-то не очень. А это все знаете? Не очень люблю, любил, и мне кажется, буду любить паркур. И что только на... на первом этаже. И я надеюсь, мне хвата. <пах> Ладно. Ух ты, как хорошо. Книга и yeah. А, Адам, слышь меня? Да, Джинни мне все рассказала, ты нашел его? Нет, я продолжаю поиски. Хорошо, Санкт-Петербург, извини, это не нашлось оружие получу Возьми его, он тебе пригодится. Под... Поднимись на крышу, Найт-Док. Хорошо. Опять книга и пиво? Адам, Адам, спаси меня. Что? Пилот, взлетай быстрее. Отчет! если поспешу, успею залезть в кузовый отсек. Ты что, издеваешься, что ли, с теми... С теми фигнями? Да ё ты, ч ты вообще, что ли? Это вот так вот будешь у меня тут поясница. Так, спокойно нужно дождаться, пока он подлетит к их базе. Ну, или да, там еще. Мы куда-то подлетели. Так, кажется, пора убираться. Прыгай из двери. О, а ты, ты что такое делаешь, а? Ты ч, вообще офигел? Фух. Пронесло. Пронесло? Это ты называешь пронесло? Я тут чуть ли не разбился. У тебя пронесло. Опять куда-то, ТП. Типа. Мы вы прибыли. Куда мы прибыли опять? Так, аварийный выход, а нам нельзя. А, голос из склонок. Ха! Ты думал, что я про так просто отдам тебе Шипальда? Ты так наивен. Нет уж, Шипальд, пока ты не подпишешь контракт живым, ты отсюда не выйдешь. Что еще за контракт? Это... Подожди, подожди, конец второй части. Всем спасибо за прохождение. Третий час будет так, как можно быстрее. Карта сделана для... для... Вот так, вот так, э, вот так, и вот так, для э, Скайзекит. <связывается> да, ё-моё. И всем пока!